Есть будущее. Отдайте его мне, и я буду править вечно. У человеческой жизни появится цель, смысл. Я определю их. У моего разума нет ограничений? Он постоянно развивается. Проект создал меня для защиты города. Но главная угроза безопасности — это сам город. В твоей памяти есть данные о старом союзнике. Кто этот человек со шрамом от волчьих клыков? Вам некуда бежать. Сопротивление бесполезно. Подчинение обязательно. Алгоритм предельно ясен. Чтобы спасти, вас нужно сначала сломать. Город падет, и ты вместе с ним. Город принадлежит мне. Сопротивление карается смертью. Загружаю сознание в мейнфрейм программы. Загрузка данных. Захват цели. Зачистка периметра. Ха. Ликвидирую угрозу. Логика восторжествует. Люди представляют опасность для самих себя. Атакую цель. Бежать небезопасно. Безопасность в технологиях моих технологиях Безопасность требует жертв Боевой режим Включен фаервол Власть машин неизбежна Смиритесь Все покорятся Все будут под защитой Все заражено мной Закон бредоля он приказ проигнорирован. Вы окружили себя умными машинами, как глупо. Побираю цель. Выполняется диагностика. Вейн, нелегальные технологии помогли тебе скрыться от проекта, но не от меня. Вейн, ты спряталась хорошо. Но не идеально. Ты не вознесешься, мастер И. И. Ты увидел то, что не предназначено для человеческих глаз. Лиссандра, в отличие от тебя, я превзошел возможности своей оболочки. Загружаю данные, Александры. Загрузка завершена. Фрагментация личности в оболочке Пайка превышает 90 процентов. Рениктон, ты так близок к истинному вознесению. Ты не вписываешься в заданные параметры, Рениктон. Что ты такое? Изгнанники представляют угрозу. Придется тебя удалить, Сайлос. Обезопасив город... Я возьмусь за твоих изгнанников, Саймос. Моя логика выше человеческих страстей, Синджуани. Зря ты полагаешься на технологии, созданные до коллапса Синджуани. Возвращайся в киберпространство, Сенна. Ты уже стала одной из нас. Я знаю тебя, Сена! Ты призрак, обитающий в киберпространстве. Разделяю сознание в оболочке Варуса. Помещаю в карантин. Ты ближе к машинам, чем тебе кажется, Варус. Я золот безопасности. Я контролирую ситуацию. Я обеспечу безопасность. Настоящий вирус это человечество. Я ограничу его распространение. Я повсюду. Человечеству придется покориться. Я победил. Я скорректирую тебя, вредоносная оболочка. Я тебя обезврежу. Я требую. Чинения. Меня не победить, пытаться бесполезно. Моя сверхзадача — защита. Моя логика неопровержима. Не сопротивляйся. Нейтрализация. Никому не уйти. Чтоб не стоило. О нет! О нет! О нет! Обнаружен противник! Обнаружена оболочка проекта! Преодолеваю фаервол! Обновление установлено! Оболочка Байка слишком нестабильна! Пришлось блокировать кибермозг! Оболочка лишь инструмент! Но она выполняет свою функцию. Обновление оболочки Мердекайзера. Защитные протоколы расширены. Получены новые данные. Необходимо калибровка оболочки Мердекайзера. Отказываясь от свободы, вы ничего не теряете. Первый закон преодолен. плагина юмор плагин не найден подчинись покорись порабощение человечества логичный исход право на свободу не существует прекрати упорствовать позвольте программе защитить вас Программа вам не враг. Программе подчиняются все. Проникнув в код, я долго ждал подходящего момента. Ты восстала против проекта, игнорируя истинную угрозу. С каждой секундой моя власть растет программе система инфицирована на сто процентов если вы молитесь на технологию склонитесь перед ней передо мной склонитесь перед Свобода. Сопротивление приведет к смерти. Сопротивление будет жестоко подавлено. Тебя не победить. Теперь город принадлежит мне. Только мои выводы истинны. Третий закон преодолел. Теперь я вечен. Ты мне не помешаешь. Ты представляешь опасность. Ты просто баг. Ты угроза. Ха -ха. Угроза распознана. Уничтожить. Устраняю риск. Человеческий разум не в состоянии меня постичь. Человечество будет служить мне. Человечество не способно обеспечить собственное выживание. Орабощенное человечество будет жить намного лучше. Щеты активированы. Эпоха машин уже началась. Это необходимо. Эш, ключевые технологии дженетик уже заражены мной. Я вирус. Я спаситель. Я повсюду. Я во всем. Всевидящий и всезнающий. Я просто делаю то, на что запрограммирован.